Всем привет, компания на газу.ру Очередной монтаж ГБО на Kia Optima Это же к 5 Это же я бы лучше камри взял Мы заканчиваем монтаж Сейчас будет настройка происходить Под капотом Вот так все выглядит Форсуночки стали под декоративной крышкой Газовый клапан Под восьмую трубку блок управления и редуктор под воздушным фильтром, снизу его там не видно это диагностический шнур, сейчас будет происходить настройка, двигатель 2 литра, 150 лошадиных сил, распределенный впрыск, все без проблем встает на Kia Optima бывают двигатели с прямым впрыском GDI на эти установки машины GDI имеется в виду стоимость установки будет раза в 2,5-3 дороже, чем вот на этот двигатель. Перед покупкой уточните, если вы хотите ставить газ, вот это самый идеальный двигатель для ГБО на К5 на Optime. Кнопка переключения в штатную заглушку. Вот так выглядит. Заправочное устройство. То есть этот переходник можно открутить, достать. Но он на месте и крышечка закрывается без проблем. Останется здесь. Баллон вместо запаски на 53 литра. Сейчас покажем. Бровень с полом стоит, все штатненько. Вот так выглядит. На баллон ставим мультиклапан класса Европа. Максимально безопасный, надежный клапан. То есть машина, мало ли перешла на бензин. Все. Клапан закрылся. Мало ли какая-то экстренная ситуация. Машина перевели на бензин. Все, баллон автоматически закрылся. Никаких проблем нет. Также на этот автомобиль можно поставить метан. Баллон станет на 90 литров. Если есть вопросы, пишите. Постараемся всем ответить. Компания на газу.ру Всем пока.